Молитва Абакума пророка: Господи, убоялся я, слух Твою слышал Ты на землю во славе грядешь, чтоб свершить Твою волю. Ты вышел, и со тьмами святых ты придешь. Небеса Его слава покрыла, это Бог от Химана грядет. От руки свет лучей, здесь тайник его силы, По стопам жгучий ветер идет. Он ступил, и места всколебались, Он возрел, и трепещет народ. Вековые все горы распались, И холмы, что стоят в рот и рот. Господи, разве на реке ты гневом пылаешь? Ярости море даешь ты простор, в негодовании шатры попираешь, и на палатке ты руку простер. Что ты вошел на коней твоих сильных, на колесницах твой лук обнашил, Русло речных потоков обильных, землю рассекли и стоками жил. Вот, увидев тебя, стрепетали все горы, сверху ринулись воды долины покрыть. Бедна голос дала, прекращая все споры. Руки высь подняла, как бы солнце закрыть? Остановились на небе светила, светом летающих копьев твоих. В гневе идет по земле твоя сила, чтобы стрепить нечестивых на них. Ты выводишь народ твой из чрева Содома, ты спасаешь помазанника своего. Сокрушится глава нечестивого дома от его основания до верха его. Ты с конями твоими проложил путь по морю, через пучину великих и сильных вод, чтобы снова не дать место новому горю, когда злобный грабитель придет на народ. И хотя бы смоковница была не в цвете, на лозе виноградной не стало плода, и не даст ни пищи ни взрослым, ни детям, и скота нет у стойлах, но я... И тогда буду в радости сердца веселиться в Боге. Бог спасение мое, Бог есть сила моя, Он мне помощь в тяжелой и трудной дороге, на высоты мои возведет Он меня».